Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Установите бомбу. О, Саня, Саня, полетел. Полетел, на. Раунд начался. Бомба взята. Кидай, граната! Осторожно, граната! Аааа! Это не тут! Ха-ха-ха! Блядь, какой он там это не О боже, Граната! Ага! Подрез? Отряд Нет, я не сомневаюсь нажми в 5 уже а. Пофиксили баг богдан раунд начался блять пофиксили баг нахуй о боже